Всем не сбывающихся прогнозов, друзья! С вами FIFA Прогноз. С вами Роман Полинсков и Александр Дегтярев, которые любят свою работу. И Рома совсем не оставляет ни слов. Давай, говори сейчас. Что мы будем сегодня делать? Мы будем объяснять, почему Реал Мадрид должен побеждать Ювентус в гостях на стадионе Ювентус. А сделать это? Я не думаю. Короче, перейдем к Да, Мы будем сегодня играть в матче Лиги Чемпионов 1-4. Я уже все озвучил. Итак, букмекеры считают, что фаворит хоть немножечко, но Реал Мадрид. На, фаворит Реал Мадрид. На победу сливочных 1XB дает 2.60, а на Juventus дает чуть больше 2.90. На ничью 3.36. Винлайн считает практически так же. На сливочных 2.59, у Юви 2.85 и 3.20 на ничью. Ну а у Олимпа все практически в тех же числах. Ювентус 2.91, 3.30 на ничью и 2.64 на победу. Здесь что интересно, смотри, э, если в, против, в прошлых матчах был разлет хотя бы на один, здесь у нас даже на один нет э, такого большого разрыва. Где-то три десятых между собой команды делят по букмекерским ставкам. Ты имеешь в виду между разными букмекерами? Нет, вот смотри, вот здесь 2.60, здесь 2.90. А, ну? Да. Совсем близко. Команды считают э, себя. Считают все да, практически равными. Из остальных пар, если посмотреть, ну, реально, самое... Фаворит Севильи Да, они выиграют толче в этом сезоне. А, ну, из тех пар, которые вообще представлены в 1-4, это самая красочная, на которую ну, реально можно посмотреть. Ну, Потому я... что многократный чемпион Италии против двухкратного подряд обладателя трофея Лиги Чемпионов. Вот не бутыристи. надо забывать, что это прошлогодние финалисты Лиги Чемпионов. Да, а не то, что там... Трехкратный победитель Кубка УЕФА. Давай не будем об этом. Мне кажется, что есть еще прекрасные пары типа Ливерпуль-Ман-Сити, но нам предстоит немного другой матч. Ван и вратарь Ливерпуля сейчас сервис. Привет. Не не. Итак, не будем о плохих матчах, будем только о хорошем. с Реал Мадрид, 1-4 финала Лиги Чемпионов УЕФА. Так, стадион Ювентус переименован в Донбасс-арену, друзья. Я надеюсь, то, что лучший украинский стадион принесет мне сегодня победу. Надеюсь. Что самое интересное, почему-то нет лужников. Нет стадиона Ювентуса для начала. Да, Нет, нет, нет стадиона Ювентуса, нет лужников, нет стадиона Олимпийский, где будет проходить финал Лиги Чемпионов. Нет стадиона Центральный в Казани. Да. Нет стадиона Трудовые резервы где-нибудь там Нет не в Саранске. Саранске Трудовые резервы. Кстати, ну... как съездил? Потом. Да ладно. Во время игры. Да. Итак, Ювентас Реал Мадрид. Я бегу за очередной победой на платформе PlayStation 4. Понеслась. У них вот тут этот... же два брата-вратаря. Кирилл Навас и Дмитрий Навас. Mm. Да на тебе! Кирилл, на вас. Павел Дибалов забивает этот мяч. Может, у него линзы выпадают. Почему он так празднует голы? Очень любит свою девушку? Капсула с аргентинским веществом. не знаю. пока ты прям стремишься к тому, чтобы забить не еще один... не еще один. Еще один? Да. Еще один гол Это сегодня так часто происходит, действительно. Конечно. буфонище выносят мяч на чужую половину поля, как думаешь, правильно ли сделали то, что вновь вызывает Нойштедера? Mm, ну, Нойштеттер вообще не, не играет, насколько я понимаю, в, в своем Но... клубе, и, ну, в целом... За сборную Франции он, по... против сборной Франции он, по-моему, выходил. Он, я, да, он, я, вышел, он вышел, Я, к счастью, состав... этот матч не смотрел... А я смотрел, и поэтому я могу сказать, что третий гол был братом. забит сугубо из-под него, поэтому... Нет смысла говорить Разве, Третий футболисте. гол, ты сейчас про Бразилию говоришь, да? Я сейчас говорю про что мы заболтались Францию. про сборные. Я говорю про Францию. Общие сведения. Гола 1-0. По ударам ты меня перестрелял. У по тебя один ударный створ, ты серьезно? Ну, братан, я умею играть в FIFA просто на плойке, а ты нет. Четкие туринские пацаны. Сборные пешеходных переходов. Ой-ой-ой! Ну но это, но это же назревало. Но нельзя было не забить с таким количеством а, моментов. Ну он упал, сейчас должен заплакать. По-моему, он коленочку поцарапал. Несите зеленку, она будет как раз в цвет формы. Ну, там без шансов, даже для буфона. Это с двух метров, извините меня. Ну, вот здесь, кстати, правило... Вот, вот здесь правило толстый на воротах могло бы помочь. Да. Пацаны, соберитесь. Давай, Александр, ну же. Ну же, Александра, Александра, Александра, навешивает штрафную, бьем поворотом. Отлично, да. отлично, чно. Куда падает мяч, никто не знает, никто Еще не Еще раз не бьем видит. поворот, Ой, да. на вас, ой, конфетно. Ой-ой-ой, неужели, неужели сегодня случится это, то, что ты выиграешь? Ну может быть. Но не я случится х... другое, я... мы все равно не попадем в счет итогового матча. Да, я сейчас хочу спросить нашего решения, у нас там все пишется нормально, да? Можно запись остановить, пожалуйста? Я хочу перезаписать этот матч. Я уже ментально в духе победителя нахожусь. Ментально. Ну нет, да. нет, нет, нет, да. да. он же только мяч разыграл, ну что за несправедливость Получай, получай, получай, получай Дон Сколько целого. у тебя ударов в створ? Примерно три? Свежий, Кова... свежий кавачич Он что, еще живой что ли? Его что-то вообще не видать Ой, а че? вот так вот, Ты что сейчас было? То реально? есть ты настолько пренебрегаешь моими навыками игры в фифу. Я что-то немножко уснул. Я не заметил то, что я на треугольничек нажал. Псина сутулла. Оп! На-най, най. На, на. Три минуты. Успеем, успеем. Давай, кидай. Давай, давай, давай, беги в свою сторону, беги. Да, не карвахаль, ну же, помоги, братан. Ладно, мы сейчас сами назовем атаку. Гуглос Коста. Свидетели и Игуаина? Да. Вот эти вот. Первая ничья за всю историю нашей программы. Не считаю матч Манчестер-Сити-Арсенал, э, потому что это был кубковый матч. Ну да. А так мы фиксируем ничью 2-2. Это было очень потно. У меня прям спотели ладошки. Mm. У тебя, кстати, нет. Хотя ударов по твоим воротам было так... Заметненько побольше, давай ну, посмотрим, сколько их было Мне просто, знаешь, почему не пойдут, потому что на, уже на первых минутах я тебе заколотил Да, 23 удара, поворотом 15 два, створ Два центра поля 56% владения, 78% ужасный процент точности пасов у меня, угу. ну и в целом... Ну заметь, ты, как, очень, ты очень жестко напрягался, когда ты пытался мне забить. Я же не напрягался после того, как ты мне заколотил второй мяч. Я тебя что сделал? Правильно, наказал, посадил на место, посадил, понял? Итак, букмекеры считают, что этот исход, счет 2-2 или в целом, говоря, ничья, а один из самых, наверное, нереалистичных, да, и 6, 3, 6 как высокие. минимум на этот результат. Ну, с одной стороны, это хорошо, если реально так будет, то можно заработать много денег. Но вы все, все те, кто смотрят наши прогнозы, знаете то, что нам двоим верить нельзя. Ни в коем случае нельзя верить. Ну и на этой мажорной ноте, наверное, можно с вами попрощаться. С вами да. были Роман Полинсков, Александр Дегтярев. Спасибо, пока. Увидимся на следующей неделе, наверное. Пока. Let's do it.